Вот так вот чуть-чуть втарились и поехали на рыбалку. Итак, всем привет! Приехали мы вот в такое вот место отдыхать на несколько дней, точнее на 4. Будем тут рыбачить, забирать грибы, готовить. Так что смотрите, думаю, будет интересно. Вот это вот наше Обское водохранилище. Тут вот такая беседочка, сейчас палаточку поставим. Прямо за нашей спиной вот тут вот озеро. Так что все отлично. Потихоньку начали обустраиваться. Поставили шатерчик. Это вот у нас палаточка склад будет. Такой вот шатерчик себе делаем. От солнца, от ветра. Вот такая вот у нас здесь красотища. Там вот уже бор. Вроде говорят, гриб белый есть. Завтра пойдем смотреть. Сегодня успеть бы расположиться вовремя. Вот такое вот у нас место здесь лавочки умывальники все как и лучших домах лондона и парижа здесь вот сейчас будем ловить малька Взял вот такую вот роколовочку сейчас хлебушка туда и посмотрим потом что будет так ну вот друзья поставил роколовочку вот сюда вот через полчаса где-то минут через сорок пойду проверять Там должно быть уже нормально живца уже вечерок 10. такая вот красота 2 килограмма сразу антрикотов это прям это прям ребят сок сок, прям. тут начались взрослые напитки да, а мы начинаем ужинать Время 6 утра, сейчас поедем поставки проверять. Потопали на рыбалку ловить карасиков на озеро. Вот, вот это вот утром место я нашел, пришел, расположился, ловлю карасиков. Пока что мелкие попадаются, хвастаться нечем. Поклевочки, вон, как видите, идут. Вот такие тут вот карасики ловятся, золотистые. Поклевки идут, вот немного закормил место. Не успел заснять, но вот уже покрупнее карасик попался. Вон сколько малька плавает. Ложит. Тащи, тащи. Есть. Это маленький. Опа. Есть. Такой вот уловчик Такие вот карасики ну, Солнце уже высоко встало, Поэтому жарко стало Пойдем мы до лагеря обедать Порыбачили довольно-таки неплохо С учетом того, что здесь такие карасики Только и ловятся Вечером придем еще рыбачить Пока мы ходили на рыбалочку Вот Такую похлебочку приготовили Так что все идет по плану видно не видно вон там он за лодкой уже наши поставки стоят а это вот ребята троллингом занимались сейчас вот остановились так не Ну вот, Наступил утро следующего дня. Немного мы выбрались в лес пособирать грибочков. Вот, ребят, смотрите, спрятался, Красавица. Как вы думаете, вот под этим вот кустиком что у нас прячется? Белый. Ребята, в каракане белого полно. Вот, ребята, вот еще один. Смотрите, какой красавец растет, а вот какой красавец попался. Вот еще один. Вот еще один белые грибы попадаются и попадаются довольно таки хорошо поэтому сегодня у нас будет тихая охота Вы просто полюбуйтесь какая красотища такие вот красавцы тоже попадаются Грибами закончили, потом Вот это вот. Грибочки с картошкой. Вот такая вот красота получилась. Зеленку улезать всем кидать. Да нет, да. Я себе Зеленку туда? синьку нет. Синенку нет? Вот такие вот тут места. Время 8 часов вечера, солнце уже спряталось за горизонт, еще где-то минут 30-40 и начнет темнеть. И вот уже третий день отдыха у нас пролетел, завтра уже будем собираться. Сегодня будем готовить вечером, еще там карасиков наловили, пожарим их в муке. Там сейчас капуста, кабачки с белыми грибами. Ассортимент блюд у нас вообще не ограничен. Все было Здесь... офигенно, это просто сказка. Смотрите, тут... Сказочное да, да. озеро, сказочное да. место, здесь просто офигенно! Смотрите, что тут рядом творится, вот это вот озеро, а вот это вот за нами бор. И в этом бору растут белые грибы. Маринуем, вернее томим кабачки. маслом, мазик и чеснок. Не, неправильно, жарим сосновую кору, есть нечего. Всем привет ну вот четвертый день отдыха сегодня уже в обед собираемся ехать домой и пока все спят решил еще походить по лесу собирать белых грибочков ну это уже домой сегодня они уже точно не пропадут думал пойду самый первый а тут оказывается уже вон люди ходят вот и первый белый попался Еще один спрятался чуть не прошел его так вот идешь-идешь-идешь раз вот такой вот попадается вот полюбуйтесь какая красота уже прошло 4 дня и народ тут шарится собирает грибы они все растут и растут прямо тут же за деревом еще один попался вот прям считай по дороге иду Вот туда он на горочку ходил хотел сходить посмотреть вот прям около дороги смотрите тут же попадается Вон, смотрите, тоже спрятался. И вот то, что надо. Вот их надо собирать прямо на дороге. Лес уже весь туристы перешерстили, а вот такая вот старая дорожка. Прям на ней, смотрите, как растут. Вот он, он мастер маскировки, спрятался. Чуть не прошел его мимо он прямо издалека заприметил ну что, друзья собираюсь я уже идти на базу практически уже к ней подошел вот там он уже слева, как вы видите озеро, на котором я вчера рыбачил столько вот у меня получилось утром ну где-то за час не собирать белого гриба я думаю, этого достаточно на жареху хватит уже немного проголодался. Там уже, скорее всего, парни что-нибудь приготовили. Так что топаю ее на базу. Здесь вот еще пока иду, смотрю, может еще какие грибочки попадутся. Вот так считаю, утро уже провел не зря. Все отлично, грибы белые есть. Это вот у нас будет завтрак. Из десерта, да? Да. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока.